Здравствуйте, меня зовут Елена, я приехала из Нижегородской области. Про зеркало Козырева я узнала давно, это еще, может быть, где-то около 20 лет назад, из журналов, которые про технические рассказывали какие-то новшества. И давно хотела посетить и узнать пропустить через себя и понять, что действительно приносит зеркала. Естественно, я приехала еще, какие-то были свои, э, хотелось еще и на физическом теле э, свои какие-то решить проблемы по здоровью. Э, вот. Но что я могу сказать? Э, мне очень понравился результат, который я получила. Э, нам, я взяла пакет из 10 посещений, чтобы сразу решить все задачи. Здесь я поняла действительно, реально, какие мои задачи по судьбе. Здесь вначале, значит, там сделали диагностику, и было видно, что на физическом плане, что на ментальном плане. То есть, и вот за это время проработали, я узнала все свои задачи, поняла, увидела прочувствовала и в общем буду естественно потом прорабатывать и дальше потому что какой-то объем своих задач я здесь проработала но еще осталась работа домашняя работа уже дома когда вернусь домой вот. больше всего меня мне понравились скажем так мне понравились самое такое воздействие впечатлили почувствовала а... А... А... А... Вот, значит, больше всего мне впечатлили спираль, где есть левостороннее зеркало и правостороннее зеркало. Левосторонним я почувствовала связь со своим, значит, родом, а в правосторонней. Я почувствовала связь с Создателем, с Творцом. То есть и там я поняла свои задачи. В общем, результатом я очень довольна. Естественно, я всем рекомендую, кто заинтересован в том, чтобы понять свои цели, как их решить, чтобы понять, что за человек, естественно, и поправить здоровье. Я рекомендую всем посетить Виадар. Ну и попробовать понять, что нужно посетить зеркало Козырева. Все, спасибо большое.